Перед началом данного ролика, подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! Я с тобой полностью согласен. <смех> <смех> да. Пора, пора бы устроиться на работу, а то совсем не осталось денег. Да. Я с тобой полностью согласен. Я тоже. Пошли искать работу. Да, пошли. Я знаю одно место. Называется Гоптен Хоптен Дан. Я с тобой полностью согласен. Пошли туда. Это, кажется, здесь. Ой, это не здесь. Это, кажется, здесь. А, да, это здесь. Здравствуйте. <связываю> Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Мы, хот... Мы... Мы бы хотели устроиться вам на работу. Угу. Ты со мной согласен? Угу. Какое у вас образование? <связываю> я учился до третьего класса. Потом <связываю> я... я не смог учиться. <связываю> Да, это мой лучший друг, он mm -hmm. меня полностью mm -hmm. дружился, да, mm -hmm. поддерживал меня, mm -hmm. да? Да, я полностью согласен, он меня не предал, он и у меня есть красный диплом. И вот красный. и мне учительница подарила за самый красный дневник. Там было две двоек, да? Да, и красный. Где да. день, день я получила, ну примерно примерно три двойки там. Ну это красный для меня нормально. Можно посмотреть ваш красный диплом. Это это не красный диплом. Вы просто написали тут красный диплом. Я вас могу взять только... Э, даже нет такой работы без диплома. Я вас могу взять только на строительство. Вы будете строителем. Красный диплом вам не нужен. Не нужен. Слушайте, слушайте, плохо. Да? Эммоциональный! <смех> Боже, не обращайте внимания! Он, он эмоциональный! <смех> а сколько будет... <смех> Ой, э, Таша, А сколько будет наше зарплата? 100 там... 150 рублей в месяц <смех> Уберите уже этого дебила! Музыка, тупой. Ладно, все, идите уже, идите, вы уже меня достали. Все, идите. Все. Ну ладно, это очень нормально. Все, пошли, пошли. пошли, Слезай, слезай. Так, надо еще открутить. Все, пошли, пошли. Ну ладно, до свидания. Слезай. Все, слезай, слезай. Слезай. Слезай, придурок, нафиг что тут Ладно, вылезай и мы пойдем. Все, <coughs> <coughs> пошли! Кудурик, пошли. Одень свою курску и пошли. До свидания.